Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы собрались по случаю знаменательного юбилея 75-летия отечественного телевидения. Я поздравляю вас с этим событием. И сегодня первые, самые теплые слова адресую тем, кто стоял у истоков нашего телевидения. Ветераны. Это они, назарители ревизионной эры, Начинали с экспериментальных санкций черно-белых экранов, закладывали замечательные традиции отечественного телевидения и создавали его творческую школу. Сегодня в этом зале представители самых разных телеканалов, разных телевизионных профессий. Это единая семья, и так же, как в каждой семье, все бывает, вы конкурируете достаточно жестко в последнее время но всех вас объединяет призвание и преданность любимому делу. Родство – большое поведение. И, конечно, понимание особой роли в обществе и значимости вашей профессии. Современное телевидение формирует мировоззрение, вкусы и предпочтение зрителей. Миллионы в планете, не только в нашей стране, в планете. Создает ритм сам стиль жизни. И эти огромные возможности подразумевают и огромную отрицание. С появлением первого телевизионного сигнала мир без всякого привлечения вступил в абсолютно новую эпоху. Телевидение заставило развиваться по новым законам и политику, и экономику, и культуру. Оно кардинально изменило жизнь людей, наполнив ее зрелищностью, яркими красками, ловлей информации ощущением личной сопричастности к событиям, происходящим практически в любой точке планеты. Отрадно, что у истоков телевизионного чуда стояли и наши соотечественники Владимир Кермич Зварыкин и Вячеслав Иванович Но всегда в истории останется и тот факт, что именно наши телекамеры впервые показали земной шатс орбиты, показали выход человека в открытый выход. Отечественные телевидения не только технические новинки, но и свой творческий почерк, дух уважительного отношения к зрителю, человечность, художественный вкус, истинно российские традиции просветительства. Все, все это стало визитной карточкой нашего телевидения в всем мире. Слово тех тележурналистов, их гражданская позиция сыграла огромную роль в успехе демократических перемен. В начале 90-х годов. Тогда каждая смелая телепередача, репортаж, яркая телепублицистика развивали пространство, развивали пространство свободы, рушили общественные преграды и дом. И сегодня развитие общества и государства невозможно. Невозможно представить себе и без независимых СМИ вообще, и без возможности слышать разные точки зрения. Невозможно представить без только на начало этого года в России зарегистрировано более 14 тысяч электронных СМИ. И это далеко не без. Стремительно развивается кабельное, спутниковое, интерактивное переведение. Символично, что именно в юбилейном году в нашей стране начинается практическая работа по переходу на цифровую канал. Я уверен, что каким бы, какими бы способами э, не производилось вещание технически. Вы сохраните великие традиции, о которых я уже говорил, которые заложили ваши предшественники. Это утверждение духовности, гражданства, хороший художественный вкус. И в заключение хотел бы еще раз всех поздравить вас с юбилеями данных. И напомнить, что всякий юбилей это еще и прекрасный повод для начала новых проектов и новых масштабных дел. Уверен, что самые лучшие, интересные программы еще впереди. Они в мыслях в планах настоящих профессионалов, телевизионных людей, которые талантливых людей, телевизионных людей, которые всегда работали и работают, и будут работать на телевидении. Сегодня мною подписан указ по награждению государственными наградами ветеранов отрасли, творческих и технических сотрудников, чьим трудом. Создавалась наше телевидение и успешно развивается сегодня. Я от души желаю всем творческих успехов, вдохновения и удачи. Поздравляю вас с единым.